Владимир Владимирович тяжелый был год, но не унывает страна, коронавирус победит наш стойкий народ, и это пожелание Россия от меня. Пусть в новом году чудос не зайдет, Достоин наш народ гениальный, в новом году нас удача ждет, пусть будет все у всех. В реальном, успехи и удачи, пусть массово придут, планы и проекты все сбываются, пусть много позитива они принесут, и все мечты осуществляются, пусть в новом году чудо снизойдет достоин наш народ гениальный, в новом году нас удача ждет.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 Нас удача ждет Пусть будет все у всех шедеврально Все вместе пусть, пусть В новом году чудо к нам придет За это мой пусть тост музыкальный пусть В новом году нас победа будет. ждет Чтоб пусть в жизни было все, все шедеврально пусть. В России будет все пусть. шедеврально С Новым годом Россия, с Новым годом Страна счастья нам.